А сегодня в нашей рубрике «Ликбез» мы с вами поговорим о таком маленьком, коротком вопросе, который в той или иной форме периодически встречается от наших заказчиков. Почему ваш аналитик нам не предложил того или иного решения? Я это называл куриной слепотой, это не про цветок или офтальмологическое заболевание, это больше про то, как человек теряет Широкий кругозор, когда он занимается какой-то четкой предметной областью или программным продуктом определенным. Когда человек очень глубоко знает какое-то решение, его выводы и его э, в документах он уже начинает использовать то, как придумал вендор. Можно назвать это, конечно, best practice. Вот так должно быть и так вендор придумал. На самом деле, я с этим термином очень сильно не согласен, нельзя сделать best practice для разного размера компании. Это всегда различный функционал. Сейчас, в текущий момент, я прохожу курс по продюсерству, по съемке фильма. И там очень много различных ролей, которые создают один какой-то продукт. Вот что-то похожее и здесь должны быть бизнес-аналитики, которые занимаются и углубляют свои знания в предметной области какой-то, а должны быть аналитики, которые углубляют свои знания в знания какого-то определенного программного продукта. И на пересечении этих областей и должны рождаться документы с различными вариантами того, каким образом нужно автоматизировать ту или иную компанию или те или иные бизнес-процессы. Ну вот, собственно, и все. И на этом наш короткий выпуск закончен. Пока!